вальмур салин, Мухаммад алихи Сегодня будем проходить букву Ха. Ха. Она пишется как буква Джим, только без точки Ха. ха Халява. Сладости, халява, сладости. ХА. Халява. Сладости. Итак, буква ХА. ХА. Халява. Она также пишется, как буква Джим. Но все равно повторим. Повторим сверху и вниз. Сверху, вниз. Сверху, вниз пишется буква ХА. Еще раз повторяем. Сверху, вниз Итак, буква Х. Х. Х. Х. С Фатхой будем читать как Х. Х. С Фатхой читается как Х. Ха с кясрой будем читать как Х. Х. Арахим, Ар Рахим, Хи, хи. Ха с домой, Ха с домой Ху, Ху, Ху, Ха, хи, Ху, И Ха с сукуном, Х, просто Х, Х, х. Ха с сухкуном. Ха с Например, мельх. Соль. Мельх. Итак. Буква Ха с фатхой. Ха. Халява. Халява. Буква Ха с фатхой. Халява. Ха. Ха. Дальше буква Ха с домой Ху. Ху. Ху. и буква Х с кясрой Х. Хи. Хи. Кстати, Хакиба Хакиба чемодан или сумка начинается с буквой Х ха. Хакиба. Итак, Х ха с кясрой Х. Х с сукуном будет ха с сукуном будем читать как х ха. ха. Ха с фатхай будем читать как ха. Ха. Ха с кесрой будем читать как хей. Хей. И ха с домой будем читать как ху. Ху. Ха, ха, хей, ху. Буква х она соединяется так же, как буква джим. В обе стороны. В обе стороны она соединяется. Буква Х соединяется как вправо, так и влево, дружит со всеми буквами. Х в середине слова. Буква Х в середине слова. И влево, и вправо она соединилась. Буква Х в начале слова. Буква «Х» в конце слова. Итак, еще раз. «Х» в начале, «Х» в серединке и «Х» в конце. «Х» «Ха» – хакибатун. «Ха» – халяватун. Сладости. Барак Аллаху фейкум. Ваджазакум Аллаху хайран. Хайраль-джаза. سبحانك اللهم وبحمدك أشخد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك